Ассаля, я посмотрел э, ваш отель, вы как директор отеля, вот, в частности, выставили вот такой завтрак. У вас постоянно такие завтраки? Вы знаете, у нас индивидуальный подход к нашим гостям. Мы прислушиваемся к их пожеланиям. А, бывают разные гости с разными своими а, вкусами, и поэтому стараемся предоставить завтрак а, практически индивидуально для каждого гостя. В зависимости от их потребностей и желаний. В данном случае у нас завтрак очень даже необычный. Здесь присутствует и турецкая кухня, и европейская кухня, и наша национальная. А тоже. кто у вас готовит? Извините, я вас перебил. Ой, у нас очень хороший повар Анастасия. Она со стажем, с большим стажем и очень прекрасно готовит. Завтраки очень даже вкусные. Очень вкусный. Скажите, пожалуйста, отель вообще давно работает? Вы знаете, мы открыли отель с 2019 года. С этого же года я руковожу, я директор. Вот. И у нас разные категории номера. Есть 11 номеров, все очень комфортабельные. Начиная от стандартного номера и до люкс номера. Есть семейные номера, есть одноместные номера, э, стандартные, двухместные номера стандартные, э, семейные номера, где можно расположить два человека и три человека с дополнительной кроватью. И люкс номера тоже рассчитаны на... Место. А максимальная загрузка какая? Вот одновременно сколько? Максимальная наша загрузка 28 человек. Одновременно? Да, одновременно. Угу. Ну отлично, в принципе. А вот по бассейну скажете, он как, какого времени функционирует? А, да, у нас бассейн летний. Он начинает функционировать с мая месяца, когда у нас уже устанавливается хорошая погода. И до последнего момента, когда уже становится прохладно, это примерно до октября месяца. У нас работает бассейн. У вас бассейн уже включен в плату? Да, конечно. Да, то есть да, это включен. дополнительный бонус для туристов, получается. Да, включен у нас это самое. Также есть прекрасная зона отдыха у нас во двойке, где можно посидеть, отдохнуть. Вот. И также после бассейна отдохнуть можно. По поводу кухни у вас вот хорошая услуга. Давать возможным возможность гостям готовить гостям как-то их чтобы им удобно было если они хотят что-то для себя сами приготовить то мы даем такую возможность им воспользоваться кухней вот и они сами могут себе что-то приготовить Да, хорошая оснащенность кухней в принципе это тоже бонус большой а что... кухня, все необходимое есть для этого посмотрел номера в принципе все очень добротно сделано да, чисто в номерах у нас есть значит все необходимые Ну, в общем, у меня впечатление осталось очень благоприятное да, об отеле. Нашим гостям будет у нас комфортно, уютно. Мы стараемся создать такую семейную самоту, атмосферу, спокойную, домашнюю. И наше расположение, очень удобное расположение нашей гостиницы. Мы находимся недалеко от метро, что очень важно бывает для гостей. Потом центр ташкент плаза Особое внимание это те, кто приезжает на выставку, так как у нас находится рядом выставочный зал. Это очень удобно, это буквально в шаговой доступности. Вот. И вообще мы находимся практически в центре города, буквально 3 километра от центра города, где можно просто пешком прогуляться и посмотреть достопримечательности города. И такой очень зеленой зоне то есть, получается, подытожив э, наш разговор, у вас огромное количество плюсов. Первый плюс ⁇ это удобное расположение отеля да. в деловом центре Ташкента. Да, да. Затем у вас есть э, еще нюанс, который мы не обсудили, ваши цены, они достаточно приемлемые для... Цены, да, по сравнению с большими... Да. Третий плюс – это то, что у вас отличные номера. Четвертый плюс – то, что у вас есть бассейн. И пятый плюс – вы предоставляете возможность пользоваться всей инфраструктурой отеля, включая и кухню, что очень, в принципе, и... То есть он выполняет функцию и хостела, и семейного дома с уютной атмосферой, и в том числе и комфортабельного отеля в центре города. Да, да конечно. Хорошо, Асаль, большое спасибо за интервью, за, пока... за показ Хорошо, отеля. Пожелайте гостям, чтобы они размещались да. только у вас. Только вам нужно расширяться тогда после. Обязательно, обязательно. Если к нам с большим желанием будут приезжать, и мы постараемся ответить тем же самым, и будем стараться ну, расширяться. Спасибо, мы... и вам успехов. тогда До свидания. Всего, Всего доброго.